Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. Мы начинаем новую рубрику «Лик Богоматери». Здесь мы будем рассказывать о самых известных чудотворных иконах Богородицы, явленных на Руси. И начнем мы разговор с иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Это один из самых почитаемых образов у русского народа. Память иконы Русская Православная Церковь отмечает 17 сентября, в день памяти ветхозаветного пророка Моисея. В книге имеется первоначальный образ неопоколимая купина. Представляет собой Пресвятую Богородицу типа знамения на фоне горящего куста. Смолящимся перед ней Моисеем. Празднование иконы Неопалимая Купина установлено Русской Православной Церковью 17 сентября, в день памяти Ветхозаветного пророка Моисея, который дал своему народу 10 заповедей на горе Синаль. И это не случайно. Что же такое Неопалимая купина? Неопалимая купина это. Терновый куст, который однажды увидел пророк Моисей у горы Хариф, когда пас свои стада. Его поразило, что у горы произрастает терновый куст, который находится в огне и не сгорает. Он подошел поближе посмотреть на это дивное явление и увидел ангела посередине куста и услышал глаз Божий призывающий его вернуться в Египет и вывести израильский народ из египетского плена. И вот образ Неополимой Купины, образ Несгораемого Куста, и лег в основу и названия этой иконы, и в основу иконографии. Потому что уже в Новозаветной Церкви у духовных отцов мы читаем, что... Неопалимая Купина – это один из важнейших ветхозаветных прообразов Божией Матери, символизирующих ее непорочное зачатие и рождение Иисуса Христа. Пресвятая Богородица, будучи по, своим, по своей природе человеком, была настолько безгрешна, что смогла вместить в себя Бога, неопалиться его божеством, и по Рождестве остаться девой. Первоначально образ Пресвятой Богородицы, неопалимая Кубина, был немножко таким, каким мы его привыкли видеть. Вот он перед вами. Он очень сложный по своей иконографии, композиции. Первоначально образ представлял собой Божию Матерь в образе знамения на фоне горящего куста с молящимся перед ней пророком Моисеем. Именно такую икону привезли из Египта, с горы Синай, в дар московскому князю Василию Дмитриевичу I в 1390 году палестинские паломники. Эту икону торжественно перенесли в Благовещенский собор Московского Кремля и совершали перед ней молебный, по тому же чину, по которой совершали молебны на горе Синай в Палестине. Эта икона пробыла в Благовещенском соборе до 1917 года. Затем оказалась после революции в запасниках музеев Кремля. А в 1988 году была передана Русской Православной Церкви. Патриарх Пимен передал эту икону монастырю оптина Пустынь в дар и в знак своего благословения. А иконография нам привычная сложилась в XVI веке при митрополите Макарии. Этот образ усложнился. Сейчас я расскажу вам иконографию этой иконы. Сейчас мы рассмотрим композицию и символический язык иконы. В центре образа находится медальон. Внутри медальона вы можете видеть Божью Матерь с младенцем, которого она держит на левой руке. Если внимательно посмотри, приглядеться, к Божьей Матери, то увидим, что в правой руке она держит лестницу и храмину с изображенным на ней Господом Иисусом Христом. Это тоже ветхозаветные образы, которые символизируют Божью Матерь. Лестница взята из сна Иакова. Когда он бежал из родного дома, то ему приснился в дороге сон, где он видел лестницу и входящую к сходящими ангелами и архангелами. Так вот, эта лестница тоже про образ Божьей Матери. И храм с изображенным Господом, это тоже Божья Матерь. Божьей Матери тоже сравнивают с храмом, с живым храмом, так как она вместила в себя Бога. Иногда на иконе Божьей Матери мы можем увидеть, что в руках у нее находится тот самый терновый уст, «Неопалимая купина. Но это бывает не везде. И вокруг э, Пречистой Девы мы можем увидеть серафимов, э, то есть высших ангелов, которые славят ее. Медальон вписан в восьмиконечную звезду, которая представляет собой два наложенных друг на друга ромба. Первый ромбик синего цвета и на некоторых иконах зеленого. Представляет собой небо и также символизирует тот самый куст, неопалимая купина. Внутри этого синего или зеленого ромба мы можем увидеть ангелов. Это ангелы стихии, взятые из апокалипсиса. Количество ангелов может быть на разных образах различно. Все зависит от того, сколько их изобразит иконописец. Следующий ромб красного цвета представляет собой тот самый огонь, в котором горел, но не сгорел куст неопалимая купина и символизирует землю. По краям красного ромба мы можем видеть животных, символов евангелистов. В левом верхнем углу мы видим ангела. Ангел – это символ евангелиста Матфея. В правом верхнем углу изображен Орел, символ Евангелиста Иоанна. В правом нижнем углу изображен Телец, символ Евангелиста Луки. В левом нижнем углу изображен Лев, символ Евангелиста Марка. А здесь в сегментах, похожих на лепестки цветов, изображены ангелы, духи. Страха Божия, премудрости, благочестия и архангелы. А дальше давайте посмотрим на углы иконы. В углах иконы изображены ветхозаветные пророчества Божией Матери. В левом верхнем углу мы видим Моисея, который молитвенно склонился перед терновым несгораемым кустом, в центре которого помещен образ Божьей Матери Знамения. В правом верхнем углу мы видим Иисея, лежащего под древом. Иесей – это отец царя Давида, от которого идет родословное Иисуса Христа. Сам иисей и вот это дерево символизируют генеалогическое древо нашего Спасителя. В левом нижнем углу мы видим пророка Изекииля, который находится перед восточными дверями храма. И Господа, который говорит ему, что в этот храм человек не войдет. Это место пребывания Господа. Это одно из заветных пророчеств о непорочном зачатии Божьей Матери. Богородица здесь как храм, живой храм, воплотивший Слово Божие. В правом нижнем углу мы видим спящего Иакова и его сон. Во сне Иаков видит лестницу, которая ведет от земли до неба. По лестнице вверх и вниз исходят ангелы. Лестница, я уже упоминала ее, это один из ветхозаветных образов Божьей Матери, которая, родив Сына Божия, таким образом связала небо и землю. На этой иконе Пресвятая Богородица представлена как царица Вселенной, объединившая собой вокруг себя небо и землю. Широкое прославление образа неопалимой Купины, привычной для нас иконографии относится к концу 17 века. По преданию стремянный конюх царя Федора Алексеевича Дмитрий Калошин, человек богатый и благочестивый, особенно почитал эту икону, стоявшую в святых сенях при царской грановитой палате. Каждый раз, приходя или покидая дворец, он молился перед ней. Однажды, подпав невинно к гневу царя, и не надеясь уже оправдаться, Калошин с великим упованием припал к любимой иконы, возопив к чистой о заступлении. И молитва была услышана. Сама Богоматерь явилась во сне государю Федору Алексеевичу и возвестила о невиновности Конюшева. Как следует расследовав дело, царь понял, что его слуга невиновен и освободил Калошина от суда возвратив ему свое прежнее расположение. Вскоре Конюший испросил у царя чудотворную икону и в 1680 году построил для нее храм, который, к сожалению, в 1928 году по решению Моссовета был закрыт, а в 1930 году разрушен, а икона пропала. Этот образ прославился многими чудотворениями. В XVII веке Москва была почти сплошь застроена деревянными домами, и настоящим бедствием были частые пожары, опустошавшие порой целые кварталы, оставлявшие сотни людей без имущества и крова. Во время одного из них икону неопалимой купины вынесли из храма, обнесли вокруг домов прихожан, и те уцелели от огня. С тех пор Москвичи не раз замечали, что в приходе Неаполимовского храма пожары случались намного реже, чем в других районах, да и те не наносили большого ущерба. И теперь, когда стали где-то возникать пожары, то стали совершать молебен перед иконой Неаполима и Купина и крестные ходы. И пожары прекращались. В 1812 году, когда французы заняли Москву, один из мародеров похитил серебряную ризу с чудотворного образа. После освобождения столицы, Протерей Новодевичьего монастыря, расположенного неподалеку от Неаполимовского храма, рассказал одному из его священников. Когда в Москву вошли французы, я остался в монастыре один. Однажды меня напугал неожиданный визит польского солдата. Но он отдал мне серебряную ризу, снятую им с иконы, и попросил возвратить ее в ту церковь, откуда он ее похитил. Уходя, солдат признался, что с того времени его непрестанно мучит сильная тоска. Список с иконы Неопалимая Купина прославился и в городе Славянске Харьковской епархии. В 1820-21 годах город сильно пострадал от опустошительных пожаров. Поджигателей, несмотря на все усилия, долгое время не могли найти. В это время одной из первых погорельцев, старушки по фамилии Бельницкая, было явлено во сне. Если будет написан образ неопалимой купины и совершен перед ней молебен, то пожара прекратятся. Она рассказала об этом городскому протеерею. И вскоре икона была написана. Когда перед ней всенародно отслужили молебен, в этот же день случился еще один пожар, и в ходе этого пожара нашлась виновница, малоумная девица Мавра, которая созналась в Саденином. После того, как ее поместили в лечебницу после ее признания, пожары прекратились. Благодарные жители сделали для иконы Киот с надписью «В память 1822 года за спасение города от пожара». В настоящее время почитаемые списки находятся в Москве в Неаполимовской часовне на Пречистинке, а также в Неаполимовской часовне в городе Отрадном Московской области. А в Юрьевом монастыре новгородской епархии освящен храм в честь этой иконы. И практически у всех верующих православных христиан есть такая икона, потому что она считается защитницей от пожаров, от набегов разбойников и от прочих врагов, а также помогает избавиться от страстей и болезней. Кроме того, икона считается заступницей и покровительницей пожарных. Но мы, конечно, должны понимать, что это только один из образов Пресвятой Богородицы, но сама Пресвятая Богородица у нас одна. И если мы попросим им даже о заступлении от пожаров и перед другим каким-то образом, она обязательно нас услышит. Ну, я, дорогие братья и сестры, желаю вам, чтобы Пресвятая Богородица хранила ваши дома и ваших близких от пожаров, от злых людей, от страстей и болезней. Дорогие братья и сестры, наша православная программа в начале было слово состоит из нескольких направлений. Жития святых, православные праздники, Кружево слов, вопрос-ответ и вот открылась рублик, рубрика «Лик Богоматери». Если вас интересует блог православия, заходите, смотрите нас, подписывайтесь. Также мы наши программы рекомендуем для преподавания в воскресных школах. Мы получили Благословение Русской Православной Церкви. Смотрите, мы будем рады, если наши программы доставят вам душевную пользу. С вами была преподаватель Школы Духовного и Нравственного Развития, уроки доброты Евгения Мягкая. Храни вас Бог!